Привет, вы на канале Соня Моня, и сегодня я вас ознакомлю со своими хомяками, породы Кэмпбелла. Это Дэн, да, Дениусин, а это Моня, наша хомячиха. Кэмпбелла отличается тем, что от них очень мало известно, то есть они не очень популярны, а те, кто их заводит в, в домашних условиях, не знают, что это хомячки Кэмпбелла, потому что их не всегда говорят, что это они. Потому что продавцы тоже не знают даже, что есть такая порода. Но когда мы брали этих хомячков, нам сразу сказали, что это хомячки Кэмбола. Они не особо отличаются в уходе от джунгариков, то есть то же самое. Тоже нужно давать мешанины и нельзя кормить тем же, что и сирийских хомячков. А еще хомяки тем интересно, что они все пробуют на вкус. Все, что видят, то они и прикусывают, чтобы узнать, что это за предмет и съедобный ли он. А сейчас давайте пусть наши хомячки поиграют, а вы интересно понаблюдаете и послушайте их. Я люблю все пробовать на вкус и узнавать, что это. Моня, Моня! Ребят, такие вкусные силки. Ой, Лен, я нашла клад, смотри. Тут целая капсула с едой. А я тут занят. Я пока что исследую территорию. О! Вот. Ты где, Моня? Я здесь смотрю игрушки. Они такие интересные и красивые. Ага, Моня, я здесь еще не бывал никогда. А ты? Нет, я не люблю с клетки вылазить, поэтому не ходила сюда. Смотри, тут какой-то склон, но ну, что не дает нам на него залезть? Так, давай посмотрим, что вот это вот за вот такое вот чучело. Ой, дракон! Так, это Барби, цветы, тут корм рассыпан. А, девочка какая-то. Дэн, Дэн! Я нашел тут какую-то интересную мукулку. Ну, какую. раз мои хомячки уже хотят домой, значит и мне придется с вами прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И да, поставьте лайк за упорное старание моих хомячков, которые так и нравятся бежать уже домой. Так что давайте уже с вами прощаться. Всем пока-пока!